Почему дети плохо усваивают объяснения учителя по-английскому? Почему объяснения не помогают понять материал и после тщетных попыток разобраться ваш ребенок теряет интерес к языку? Сколько вы не стараетесь убедить его заниматься, контролируя его, иногда, возможно, наказывая, иногда поощряя подарками, он все равно упирается и говорит «Я не хочу заниматься, мне не интересен английский». Если это созвучно с вашей проблемой, то это видео для вас. В нем вы узнаете первый секрет, как зажечь и затем поддерживать интерес вашего ребенка к изучению английского языка. С вами Диана Билан, кандидат филологических наук, основатель онлайн-школы английского языка ILS, где мы изучаем английский для детей совершенно другими методами. ILS. В каждом ребенке есть мощное желание развиваться и совершенствоваться, которое заложено природой, но со временем это желание угасает, если не давать ему мотивацию. Что такое мотивация? Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает результатов. Однако мотивация бывает разная. Выделяется внешняя и внутренняя мотивация. К внешней можно отнести хорошие оценки на уроках, на экзаменах, подарки родителей. А к внутренней мотивации личное удовлетворение, интерес, признание со стороны друзей и знакомых. И как вы думаете, какая мотивация самая сильная? Конечно, мотивация личного интереса. Совсем недавно ко мне на занятия пришел мальчик. Мама его буквально притащила за руку. Нам очень нужен английский, а сын никак не хочет заниматься. Ее сын учится в третьем классе, круглый троечник большой поклонник компьютерных игр и большой любитель стащить планшет у родителей и поиграть всю ночь, а потом не пойти в школу, потому что он просто не может проснуться. Английский в школе вообще его не интересовал. Я поняла, что это типичный представитель дигиталов, и дала ему мотивацию, которая работает именно для такого типа людей. Он был сначала удивлен, затем стал приносить домой четверки, потом пятерки. Он прекрасно обучаемый, интересующийся ребенок. Просто методики, разработанные несколько десятков лет назад, не подходят к детям поколения Z. Ваши дети не такие, как вы, не такие, как их дяди, тети, бабушки и дедушки. Это дети с клиповым мышлением, которые изучают английский язык совершенно по-другому. Все неинтересное моментально ими отсекается. Это люди, ориентированы на быстрый результат здесь и сейчас. Долго зубрить и бесцельно повторять что-то, если для этого у современных детей поколения Z нет причины и нет цели, они не могут и не будут. Им важно сразу применять полученные знания английского, а не учить его в стол. Они хорошо усваивают информацию, которая объясняется ярким и нестандартным способом. Понимая это в своем онлайн-курсе, мы разработали такие объяснения грамматического и лексического материала, которые ребенку хочется смотреть, который он ждет каждый день. Он может возвращаться и пересматривать уроки, когда ему хочется и где ему хочется. Мы долго искали и работали над тем, чтобы уроки были яркими, емкими и эмоциональными. Такие объяснения даже самых сложных правил ребенок усваивает очень легко и быстро. Мы никогда не ругаем, не выставляем плохих оценок и не наказываем учеников за ошибки. Мы их поощряем за их новые шаги вперед. Дети сами стремятся делать задания первыми и побеждать в играх. Недавно один из моих учеников Андрей из Челябинска попросил меня дать ему возможность догнать других учеников и выполнять по нескольку заданий в день. И это мне как преподавателю и автору программ слышать было очень приятно от ребенка, который раньше с трудом заставляли садиться за уроки. Во время обучения в онлайн школе АЛС мы играем с учениками, мы соревнуемся, выполняем секретные задания, ребята получают инструменты, которыми они потом будут пользоваться и дальше в учебе и в жизни. И дети, и родители признаются, что наше обучение совсем не похоже на школьное. То, что они получают у нас, не дает школа, не дают репетиторы и никакие курсы английского языка. Правильно найденная мотивация ребенка, в частности, в изучении английского языка, творит чудеса. Используйте яркие образы, короткие красочные видеоролики, где логически и очень просто объясняются правила грамматики и позволяйте детям применять все выученное здесь и сейчас. Тогда английский станет его любимым делом, а любимым делом можно заниматься сколько угодно. Забудьте про оценки. Горящие от интереса детские глаза – это самая главная цель обучения. С вами была Диана Билан, переводчик, лингвист, преподаватель и основатель онлайн-школы английского языка ILS. А сейчас переходите по ссылке и подписывайтесь на все полезные материалы, анонсы программ и новости нашей школы. А также ставьте лайки и пишите комментарии, ваше мнение для меня очень ценно.